Девушка, привет. Что? Привет, говорю. Да. Слушай, честно говоря, я уже давно за тобой иду. Прямо да. прям оттуда тебя заметил. Угу. Думаю, нужно подойти. Да. Слушай, можешь на, на секунду остановиться? Да. Потому что я прогуливался. Пойди сюда, чтобы тебя не светило. Да. Блин. слушай, куда ты, Камила, идешь? Домой. А где ты была? Работала. Суббота. Да. Бедная. Это <laughs> что, шестидневка, что ли? Семидневка. Боже мой. Честно говоря, у меня тоже очень много работы, но... Иногда получается прогуляться. Mm -hmm. А как зовут тебя? Даня. Ты работаешь? Ты вообще сколько лет? Вот я бы дал 19 максимум тебе, если честно. Не Сколько? 26. Сколько? 20, 26. А мне? Сколько мне? Мне меньше. 25. Обычно дают больше, кстати. 27, зимой 30 дают. Ну ты сказала же, что... А. Меньше, поэтому я уже... Думаешь, ладно, скину по максимуму. Да. Слушай, да? ну ты очень милая, на самом Хорошо, деле. ]大家好. Как насчет, как-нибудь скинуть и выпить кофе в свободное время, как которое у тебя, я а так понимаю, dress. что... <с yaz> да. да. Я думаю, что да. полчасика, в принципе, даже прогуляться где-то здесь по набережной можно было бы. Не, это Слушай, запиши мой номер тогда и... Как-нибудь, я думаю, придумаю. Я просто телефон сел. Так, лучше 8 8025 mm -hmm. 610. Ставь мне прозвон тогда, я давай наберутся на днях. Там будет желание увидимся. Сейчас там позвонит, скажешь, что я не абонент. Mm -hmm. Как меня зовут, ты помнишь? что что не знаю. да все да я думаю осталось что давай так если я не позвоню тебе в понедельник ты меня наберешь во вторник okay. Слушай, у тебя очень лицо знакомое вот честно говоря не пойми неправильно но у меня к тебе вопрос есть What? мы с тобой раньше сексом не занимались нет не был просто у меня был один раз такое что ладно все это фигня но просто я реально тебе подошел потому что ты милая я наберу тебя, да. Девушка, привет, привет. Я тебя напугал, что ли? Что еще раз? Я говорю, тебя напугал, что ли? Да. Я не хотел. Слушай, можешь на минутку остановиться? Я так понял, ты в метро? Нет, я не в метро. А куда ты? Здесь моя подружка. Слушай, я отвлеку тебя на минуту от твоей подружки. Тебе не жарко? Нет. Я просто взял куртку с собой, думаю, реально жара сегодня и как-то. Слушай, как зовут тебя? к мою сестру. Да, меня Валера зовут. Ты очень милая, я решил, что нужно к тебе подойти все-таки. Потому что я, наверное, буду чувствовать себя дураком, если не подойду. Серьезно. А что, куда с подругой пойдете? Не знаю, просто давно не виделись, погуляем. Подруга не из Минска? А ты? Ну, не из Минска. И ты не из Минска откуда Ну, и далеко что Докшицы. О, я слышал, но где это? Я даже там не был. Хотя я был в Беларуси в общем, очень войны, много где. Тыч 10-10? 1010? Ну, не знаю, даже сколько, наверное, меньше. Ничего меньше, чем мой даже. Я вообще сам не из Минска тоже. А, старой дороги. Ой, слышал. Да? Это Минская область. 150. Подружка ездила по Так жестко губы красилась и прям на зу, по-моему, попала. Или как это случилось? Или ты так... М -м -м. Марина, у тебя кот, что ли, или собака? У меня кот, и это просто катастрофа. А какой? Что? Белое, обычное. Я, короче, чистила, чистила платье, так как пахнула, потому что уже опаздывала. Ну, сейчас мы по дружке домой пойдем сначала. Я к родителям приезжаю, у них там тоже кот. И зимой особенно, когда пальто, он сядет там... Я прихожу домой, ну, сяду, допустим, не снимаю пальто, он ко мне залазит на колени. И все, это просто жесть. Все такое полоса белое. Слушай, вот реально у тебя очень знакомое лицо. Очень-очень. Так, так, мы, мы с тобой случайно сексом не занимались никогда? Да, ладно, это шутка с Ладно, хорошо, я понял. Подожди. Ну ты учишься здесь, работаешь что? Можно было бы встретиться, прогляться как-нибудь. Может быть, но если таких глупых шуток не будет. Конечно, не будет. Это тебя обидело? Но я не хотел. Я думал, ты по-другому отреагируешь на это. Ну, могла втащиться еще. А повезло. ты... Да? Да, мне нереально повезло. Ладно, знаешь, что сделаем? Запиши мой номер тогда, наверное, и... Когда у тебя бывает свободное время? на неделе, может, на следующую. На следующей... Ну, пока не знаю, потому что это тяжело со временем. Угу. Так, какой у тебя... Ну, давай запишем мой лайф тогда, 8 -025 610. Оставь мне прозвон, тогда я наберу тебя, ähm, давай после выходных. Я скину, потому что мой номер боятся всех. Все, там я думаю, что это осталось. Mm -hmm. Все, mm -hmm. вот прям, да, напоследок я тебя обниму. Аккуратненько, чтобы ты не Все, Мариночка, хорошего mm -hmm. дня тебе. Пока.